Лагуш – городок Волгарва на юге Португалии, здесь живет примерно 18 тысяч человек, от Лагужа до Лиссабона чуть больше 300 километров. Лагуш был под контролем арабов с 8 по 13 век, когда португальцы отвоевали его. Интересный факт, в 15 веке Лагуш был важным центром для португальских моряков-исследователей. Здесь жил Генрих Мореплаватель, сын португальского короля, который организовал многие португальские морские экспедиции. Сергей, вы в Лагуш приехали 20 лет назад? Да, я приехал сюда в 6 часов утра 1999 год, 13 августа, уже больше 20 Почему лет. именно Лагуш? Ну, это случайно получилось. Я уехал сразу в Италию, в месяц там прокрутились, искали работу, чуть-чуть нашли. Потом случайно один парень рассказал, что есть в Португалии работа. Ну, Самоходом через Европу на электричках, доехали до Португалии и потом просто нас нашли. нашли ага, и, потому что здесь работа. была работа. Работа была, да. В Португалии на севере. была работа, потому что готовились к Евро 2004. Стройки, да? много строек было, да, да, да. Я всегда мечтал жить там, где есть большая вода, имеется ну, море океан. И где нет зимы и осени. Я из Санкт-Петербурга, предположим, я там... Ну, вот я недавно там был как раз сейчас, ну плюс 7. И дождь. То есть там лето Солнца такое, как здесь зима, да? Ну, даже лучше зима здесь, чем там лето. Вот. Именно, скорее всего, климат э, нас и, и устроил в этом смысле. Мы не какие-то там диссиденты. Вот. Мне нравится моя страна, как бы я люблю свой город, уважаю всех. Вот. И, скажем так, я считаюсь и патриотом, в хорошем смысле слова, как бы я бы пошел воевать за свою страну, если бы надо было. Вот, поэтому многие уезжают из России, что вот там что-то им как-то не так. Нет, мне все нравится, просто климат не очень. Потому что Крым по сравнению с, с Алгарве отдыхает просто. А в Лагуш вы переехали, вы сказали, 12 лет, да? Да, да, в 2007. Почему в Лагуш? Почему в Лагуш? В 2006 я приехала сюда к своим друзьям, пригласили меня в гости. Был декабрь месяц, попала в рай, где цветут розы да. в декабре. И сказала, что все, я буду здесь. Но я приезжала в гости на два месяца сама. И через полгода я вернулась уже с сыном Сыну. уже жить. Я сказала, я еду не работать, я еду жить. Ну, то есть, не зарубичаны, как у нас говорят, а еду уже жить. Навсегда. Навсегда. Не жалеть. Абсолютно. Ни единой секунды не жалела. Это долгая история, которая началась с того, что сначала, когда я работала в Москве, вот этот Потери времени на переездах, на работе невозможность видеть сына привели к тому, что я нарисовал так называемый mind map. Да. Это когда есть разные дорожки, грубо говоря, судьбы. а что есть? Что есть да. Если, да. Вот. И ты его строишь, строишь, что если так, что если так. То получалось, что если я остаюсь в Москве и живу, то там дорожка очень печальная. Я практически не вижу сына. Я бросаю кучу каких-то болезней потом вырастает, у него возможны проблемы какие-то в школе, возможно, там какие-то конфликтные ситуации. В общем, там очень такая плохая история получалась. Вот. Рассмотрел историю, если уехать. Уехать было достаточно сложно, но можно было пытаться. Искал кучу стран, составил чек-лист. Там было очень много стран. Была Южная Америка, Центральная Америка, Европа, Юго-Восточная Азия. Там и крайняя точка Новая Зеландия была. Про все страны много чего знал. Почему Португалия выиграла? И мы начали путешествовать по этим странам. Много поездили, мы увлекались дайвингом, попали в Таиланд, на Каталу жили три месяца, проходили инструкторские курсы. Вот, как у нас тогда ресеч был в восточной Азии, там нам не пошло, подошло по, по соображениям экологии, не знаю, как сказать, там много очень грязной, все вот, это, не знаю, как сказать слово подобрать. удовлетворила mm -hmm. и система образования тайская. Вот. Но там мы познакомились с девочкой, которая там случайно так вспоминала, говорит, а вы были в Португалии? Такие, у нас в чек его нету там, как так. Добавили в чек Португалию, никакой информации, ничего не было. Но у нас перед Португалией стоял Крым. Ага. Вот, тоже хотели дайвинг открыть, дайв-центр, в принципе. Дайвинг как так, таковой не мешает основной моей работе айтишной. То есть я могу и нырять, и что-нибудь пойти делать. Вот съездили в Крым, посмотрели на это все. Это Крым до 14 -го года был? Да. Uh -huh. uh, то есть там еще разруха все. В общем, решили, что участвовать в восстановлении Крыма в ближайшие 10 лет нам не очень хочется. вот И поехали в Португалию. Сюда приехали сразу такие. Опа, очень прикольно, зелено. Э -э, климат очень сильно похож на то место, где я родился, в Калмыкии, и учился долго в Ростовской области. И вот климатическая зона такая очень похожая. вот Причем кое-где есть еще горы, то, что Кавказ тоже достаточно близкий. Вот он как-то так все понравилось. И такие, о, окей, классно, давай поездим по Португалии, давай. Север нас, скорее всего, не интересует, потому что там холодно. Поэтому поехали сразу на юг. Был весь Алгаров, взяли машину на прокат и начали кататься по всем городам. Вот, покатались, сначала проехали по всему Алгару и остановились в Портимао. Наверное, потому что там было дешевле апартаменты, я уже не помню. Вот, потом начали искать дайв-центр, с которым понырять. Нашли дайв-тайм. Дайв-центр такой, он здесь есть. Вот, Лагож. Да, до сих пор еще. Вот, и приехали сюда понырять, приехали в город, это его классный город, лучше, чем Портимал. Не такой индустриальный, душевный, все, что нужно есть для жизни. Приехали с Портимала сюда, в отеле поселились. Я тогда играл в World of Tennis. Ага. Вот, сидел играл, значит, у нас печка сломалась. Позвонили хозяину отеля, хозяин приходит такой. World of Things, а ну покажи свои аккаунты, тра -та -та, и с ним познакомились. Он нас пригласил буквально через несколько дней, на рыбалку с ним сходили. И с тех пор с ним дружим, до сих пор еще дружим. Педро его зовут. Вот, он нам все рассказал, показал, помог. Мы ему сказали, какие у нас идеи, что хотим открыть дайв-центр. Он сказал, что не проблема, в общем, там какие-то документы мы уже начали подготавливать. Вот, потом уехали опять назад в Москву, уже все там, собрали вещи окончательно, все продали. И через Германию в общем, сюда приехали с машиной уже и открыли здесь дайвцентр. Здесь, в принципе, в Волгарове очень много э, э, вил, э, даже, скажем так, людей из шоу-бизнеса, мирового шоу-бизнеса. Здесь был скандал, когда Мадонна хотела купить виллу, а кто-то это озвучил. Она, Ну, здесь просто мы в тихую сел, в Португалию, и все. Здесь, предположим, вот приезжают команды тренироваться российские футбольные, «Зенит». Там, у нас здесь есть один отель такой. Один из его совладельцев – это бывший тренер сборной Англии Эриксон. Uh -huh. И там два футбольных поля шикарных. Приезжают команды топ-класса, они там тренируются. Все. Вот. И я как-то пришел. И никто об этом не знает, да? Ну, так я вот пришел как-то. Зенит приезжал. Еще с Палетти у не был тренер. Вот. И с «Полети»... ну, у меня в Зените друзья есть, меня там провели туда на тренировку. И с Палетти удивился: откуда вы узнали, что мы здесь? Просто здесь хорошо можно спрятаться. Никто сюда не смотрит. В России вообще не знают, что такое Португалия. Даже туристы такие приезжают, такие, как... а мы не знали. Ага. Ну и, и слава Богу, может, они не знают. Это видео мы записываем при поддержке магазинов наших продуктов здесь, в Португалии. Mixmart. Лагуш, как и другие города Алгарве, стал туристическим центром популярным среди португальцев, британцев, немцев, голландцев и других туристов. Почти вся деятельность связана с туризмом, соответственно большинство жителей работают в сфере обслуживания, хотя еще недавно население Лагуша в основном занималось рыболовством. Мне кажется, что в городе по-прежнему сохранилась атмосфера рыбаков, особенно в старой его части. Скромные домики с разноцветными рамками вокруг окон и дверей как бы переносят нас на сто лет назад. А как остались здесь легально? Есть такое направление, процесс легализации. Если ты въехал сюда, нашел себе работу или организовал бизнес, ты можешь подать документы в службу миграционную, они ее рассматривают и принимают решение. Если ты платил, как правило, социальные выплаты, то ты не на шею государства и welcome. И вот тогда мы как бы споткнулись в первый раз, мы наняли адвоката в Лиссабоне, пообщались по бизнесу, все она там типа нам сделает. Русскоязычный как... адвокат? Нет, португальгоговорящая, uh -huh. англоговорящая, вот. в общем она там бухгалтера посоветовал, там посоветовала, документ, документооборот весь прошел, мы здесь начали работать с клиентами, и через три месяца нам приходит штраф от социалки, 2500 евро, мы такие, как так? Они, а вы забыли там подать документы о пенсионных отчислениях? Мы говорим, блин, ну вы нам бухгалтера давали, он должен был затем проследить, а он, ой, письма нет, ничего не видел, ничего не знаю. Понятно. Вот, а письма ушли к нам в Таганрог с налоговыми номерами. Нужно было, чтобы нам оттуда их сюда переслали. А нам никто про это не напоминал. Ну, Мы про... даже вообще не представляли, ну, не что это есть. Да. Да, понятно. В общем, то все потом, история закрылась. Мы от этого бухгалтера избавились. Другого здесь нашли. Но наш процесс легализации был построен на легализации по бизнесу. В то время здесь был какой-то процесс над главой миграционной службы Португалии, его там посадили куда-то, и, короче, это все затянулось на три года. За эти три года у нас родилась дочка, а наш процесс так и не заканчивался. Потом был такой момент, что вроде как окей по нам пришел, но письмо пришло к нам поздно, потому что опять как-то через Таганрог пришло, и когда оно к нам пришло, они сказали, что а, все просрочено. Вот. Тогда мы еще раз пошли к не общались, она говорила, сказала тогда, рекомендовала, сделайте процесс по рабочему контракту. Так. Это гораздо легче, это все решается локальность из Волгарова, не уходит в Лиссабон и меньше времени занимает. Ну, в общем, там переделали все, и через три года, там, что-то и восемь месяцев, у нас уже был резиденция. То есть буквально по рабочему контракту подали, восемь месяцев и резиденция на руках. Когда переехали это мина, конечно, много потеряли, потому что на новом месте надо все по новой все возрождать. Жене пришлось даже в русский магазин пойти работать, чтобы прописка это была. Но параллельно она занимается туризмом, скажем так из разных стран, принимаем туристов, есть апартаменты, у нее там договора. мы иногда экскурсии какие-то приезжают, автобусные мы проводим. Вот так. В принципе, она этим занимается. Но а она Россия, была финансовым это? директором крупной компании в Санкт-Петербурге. То есть бросили вот это вот все, да. большие доходы и уехали? Да, сюда. Ну, здесь так возрождаемся потихонечку. Как бы. Я, естественно, не потерял свои какие-то деловые контакты. Я работаю ну не с Португалии, В Португалии денег-то нет особо, тут не заработаешь. Как бы. вот. Я музыкант профессиональный. Вот. И поэтому, в принципе, работаю с Россией, там, с другими странами. Сейчас, конечно, не те стройки, сейчас маленький бум с французами, а так, вообще-то, ну, меньше. Но я свою нишу нашел, так что я не завишу. Вы так строй. и работаете? Я на стройке не работаю. Я а начинал на стройке, но потом, э, как-то здесь в Португалии говорят, контапропля. Ага, вы, вы сами на себя. Да, угу. на свой счет. Рыб а Тут так у меня студия дома своя есть, я работаю, пишу музыку, аранжировки делаю, сотрудничаю с разными. С Россией активно вот там выходят проекты, диски какие-то в России, то, что именно моей работа. Сейчас же музыканты многие, может вы знаете, один живет в Майами, другой живет в Австралии, третий живет там где-то еще. И они делают совместный проект, не соединяясь вообще как бы. В целом это туристический город и многие работают в сфере обслуживания или туризма. И плюс-минус зарабатывает одни и те же деньги. Совсем не одни и те же. Не одни и те же. А как расскажи? Зависит от того, хочет ли человек работать или нет. Можно найти две работы и зарабатывать хорошие деньги. А можно посредственные деньги сидеть в отеле на ресепшене, там по вечерам, будешь получать там 600-700 евро. А тот, кто будет крутиться, будет получать по две. По 2000? Да. В смысле две работы? Как ты можешь две работы работать? Ну, допустим, днем ты работаешь в компьютерном магазине, в каком-нибудь там собираешь компы, а вечером, там, допустим, с 10 до 2 часов ночи, ты работаешь барменом. Тебе есть чаевые и такие. Это ты реальную сейчас историю рассказываешь? Да. Какие зарплаты? Ну, зарплаты, значит, у меня, например, сделаны. Ну, вы индивидуальный предприниматель. Да, Сколько почасово. Сколько сделал, столько получил. Да, почасово. Все зависит, когда говорят, нам внушали еще в советское время, что запад это человек человеку волк все это ложь те же ценности любовь дружба честность и если человек но ну, нечестный не то и он не держится и потом плачет вот где работу найти у меня идет работа по кругу по по карусель я, на карусели то есть постоянное радио да да и плюс постоянные клиенты и иной раз я говорю мне уже не дадут умереть спокойно, потому что валом идет большим. А можете да. сказать, ну, если сдельная оплата труда, то сколько платят за час какой-то работы? Ну, например, час, там, или квадратный метр положить плитки, или... Ну, я я тон. так скажу, значит, начну с сына. Он работает в ресторане, моет посуду, там, уборка, 4 евро в час. Так. Это, это, конечно, стыдно. Так. Вот. Ну, у меня, в принципе, не для налогов. Да. У меня 10, кто-то больше. Ну, Это так, за какую работу? Сейчас. Вс ⁇ Я э, официально работаю садовником, у меня все инструменты, я работаю. Значит, и плюс, но ну, людям нравится, когда говорят, вот сегодня надо э, сделать, положить плитку или сегодня покрасить. Или То есть там... все это можете сделать? Ну, приходится, да. Ага. То, есть... То есть вас нанимают, говорят, на 5 часов, и вы приехали, и... Нет, отработали? Нет, у меня, ну как вот сказать, я... кто-то зовет меня через месяц, кто-то через две недели. Есть такие регулярные, раз в неделю я постоянно приезжаю. А, надо покосить, да. там, постричь, да, да. газоны, поправить. кустарники и так далее, да. Заработки заработками, жизнь дойдет. Понимаете? Я тоже не все просто так дается, я работаю, как это сказать, не то, что мы это выживаем, но у нас нет сверхдоходов в семье. Мы работаем нормально, целыми днями. И вообще он дома так приходит с утра до вечера, если не здесь, занимается другими делами там по туризму, поэтому, вот. Но мы хотим все равно, чтобы все красиво было, чтобы все поставлено нормально. Лагуше, как и Волгарве в целом, чувствуется недостаток общественного транспорта. Если вы планируете переехать сюда жить, Машина вам будет просто необходима. А другие видео про города Алгарве смотрите по ссылкам в описании. А россиян здесь много? Россиян мало здесь. Здесь, скажем так, есть, конечно, люди, которые, как бы немножко, мне кажется, ну, случайно заехали сюда. Хотя вот у меня знакомые есть врачи из России работают, но они неплохо так. Но они больше сюда приезжают как? Кто-то э, замуж за португальцем, познакомилась где-то в России с португальцем и приехал сюда. Не, на заработки именно из России сюда не едут. Ага. Ну, мало. Есть, может, но это единицы. По сравнению с количеством, которое Молдова поставляет и Украина, это просто ничто. А здесь живут еще россияне такие интересные, как бы, ну которые, скажем, мне не товарищи, я считаю. Это э, ну, из тех, вот, кто в 90-е годы наворовал, там, ну, всякая шушера, вот это, ага. э, такие варье. Они здесь купили себе какие-то? Виллы, да, живут потихонечку. В Лагуше много наших украинцев, россиян, да? Много, да. Но сразу было занимаются? много. Сейчас ну, чуть меньше, да? Но... Они уехали после этого строительного бомба, э, да? Да, да, да. А чем да. занимаются здесь? Ну, здесь. Э, В основном. Э, я знаю, кто-то работал по найму, например, парикмахерами, сейчас свои парикмахерские открыли. Потом. Э, Значит, э, как и я работает э, своя маленькая строительная фирма, то есть люди стали развиваться, язык. Самый а, главный язык. Язык, да. Вот когда э, язык уже становится, когда начинаешь думать по-португальски, тогда уже легче и все А это. через сколько лет это происходит? Ну, вначале у нас было сложно. Мой сын здесь год, он уже немножко говорит. Я начал немножко говорить через три года. А думать? Ну, думать лет через десять. Но Зависит от того, как насколько контактируешь. У меня работа индивидуальная, я работаю э, сам, так что... Поэтому медленнее происходит. Ну да, но все равно и, и желание. Желание, э, телевидение помогло, новеллы. Я их не люблю, но именно вот диал... Сериалы, да? Сериалы, да, диалоги и плюс э, чтение тоже помогает. Чем в основном наши занимаются здесь? Ну, в основном, женщины, в это, это да, в сфере услуг, рестораны, отели, мужчины, стройки. А есть наши да. предприниматели? Есть, есть девочки, которые даже несколько человек знаю лично, открыли салоны красоты, есть доктора. Врачи? Очень хорошие мои знакомые, доктора есть, да, да терапевты, стоматологи. Есть... Ребята, которые держат строительные бригады, открылись как предприниматели, и имеют свои бригады строительные. То есть люди, которые хотят расти, они растут. А украинцев и молдаван много? Да, полно. Ну так люди как бы выживают, они как бы приезжают, вот как они жили там, многие, они здесь так и живут. Здесь же качество жизни какое может быть? Предположим, вот я не новый русский какой-то, ну, музыкант, ну хороший, ну, заработки были нормальные, да, там. вот, Но, тем не менее, у нас э, в Питере было что, пятикомнатная квартира, но какая пятикомнатная? Там комнатки такие маленькие, нарезанные еще, э, брежневских там каких-то времен. вот, И там еще дети, и прочее. Все. Мы жили там в какой-то комнатушке, одной из этих. Ну, просто. А здесь у нас четырехкомнатная квартира, ну давай их. Все, там, спортзал, там, дом, все сделал. И это самое главное, что мы сделали, мы обычные люди, мы можем так жить красиво, как-то классно. Вы купили эту квартиру? Да, конечно. Вот, я к тому, что многие здесь могут так сделать, ну, ипотеку какую-то взять прочее, но почему-то вот не делают, живут в каких-то норах. Не, они не делают, потому что оно стоит от 300 тысяч. Слушайте, ну, 300 тысяч нет. Есть квартиры можно купить, но ну, при том, за 100 тысяч, на 120 тысяч. Берешь ипотеку, если ты там молодой, 30, это ладно там несколько лет, а Ему дают ипотеку там на 30 лет, на сколько? Он будет платить в месяц 500 евро, там, 400 евро. За то же, что он платит за жилье. Здесь еще даже сейчас дороже. Просто у него если есть контракт на работу. Будет до 800 евро даже зарплаты. Иди бери ипотеку, тебя дадут. Я знаю. А почему не берут? А откуда я знаю? Вот потом ты сделал, что. Нет, но ну берут некоторые, да. Я просто говорю, что многие вот живут, они живут, эм, скажем так, селятся даже в одну квартиру там с семями какие двумя там. В общем, так вот. Мы говорим, что они приехали на заработки. Да. А не жить. Да. А если ты в традиционном бизнесе, то что здесь можно делать? Ну, в общем-то, надо что-то не сезонное. То есть это парикмахерские, бакалея, автосервис, стоматология, там не знаю, докторские какие-то вот услуги. А есть такое. наши предприниматели здесь из этих бизнесов? Знаю доктора одного. Здесь недалеко работал, через две улицы. Вот тоже такое, к нему там все обращаются, и русскоговорящие, и португалоговорящие. Там на справочку там. А парикмахерская, вот ты говоришь, надо Парикмахеры от... есть знакомые. Наши, да? Да, есть вот девочка, открыла недавно салон маникюрный на дому начиналась, сейчас не знаю, в Ну, вообще здесь наших русскоговорящих, наверное, в большинстве, ну, не наверное, а точно в большинстве украинцев очень много. Э -э, молдаване, украинцы, русские. Если по количеству, наверное, молдаван и украинцев примерно одинаково, а россиян поменьше. Из Грузии, Армении никого не встречало. И А предпринимателей очень мало из них? Да нет, много. Вот знаю, сейчас одна течечка приехала сюда, занималась начала борщицей, потом сделала свой бизнес и сейчас его продают за очень солидные деньги, очень солидные. Многие выбираются, мне нравятся вот украинцы, молдаване, кто целенаправленно именно работает. Сначала он идет на стройку, потом он так присматривается, а раз, создал какую-то бригаду, они вместе работают. А потом он уже стал, уже рент, как бы, уже, сам уже не работает, он все это знает, он берет подряды, у него образовались связи, он берет подряды. И, и, у него есть люди, бригадки уже какие-то, кому он эту работу дает, кидает их и получает. И постепенно, вот, как раз мы в Крыге едем с одним из таких людей здесь есть. Он прекрасно себе все построил, Он купил себе такую венточку даже уже. Ну, правда, он строитель, он взял так подешевле. Он сам ее делает. Угу. Я к тому, что... И знаю людей, предположим, по уборке. Пришла женщина, ну, мыло туалеты, грубо говоря, да, вот как они все, уборка такая угу. жесткая, прочее, прочее. А потом осмотрелась, смотришь, она уже нанимает своих же... Ну, кто-то приехал, там, вот, бригада, она уже ничего не делает, она сама уже занимается организацией уборки, в ней сервис такой. И вот перспектива есть, но ну, годы какие-то нужны для этого. Вы работаете риэлтором сейчас? Сейчас, да, риэлтором. Что происходит на рынке недвижимости в Португалии, ну и в Лагоше, в частности? В частности, рынок недвижимости, пока что цены растут. Основной вопрос, который люди задают при первом же визите или при, первом, при первой встрече, будут ли падать цены? Да. На этот вопрос никто не может сказать, потому что все зависит не от самой цен, самих цен как таковых. А от экономики, правильно? Да. Поэтому статисты говорят, что пока еще года 3 будут расти, как минимум года 3. Реальная ситуация, то, что я вижу, немножко остановились цены. А украинцы, россияне э, приезжают россияне сейчас? Россияне есть, немножко покупают. Так, чтобы жить. Именно инвесторы? Э, ну, даже, наверное, не инвесторы, а для себя... На каникулы приехать, в отпуск приехать. Uh -huh. Немножко, небольшой процент. Украинцы, в основном те, которые здесь живут. Условия сейчас такие, цены ужасные. Снять жилье невозможно. А купить можно и платить вдвое меньше, чем за арендованное жилье. Основная э, часть расходов семейного бюджета – это вот квартира. То есть, если у тебя есть квартира, то у тебя уровень качества жизни просто в разы лучше. Потому Конечно. что да, да, питание да. – это 200-300 евро на двоих. 300 – это уже шикардос. То есть, если ты не платишь еще 600 евро на квартиру, а тратишь эти э, 600 евро, на условно, на питание и на какие-то путешествия, поездки, ну, это просто вот каждый день ресторан и каждый день можно устрицей есть. Ну, мы не каждый день, но в ресторан мы китайских любим, посещаем регулярно. Мы сейчас едем как раз в круиз по Европе тоже. Я говорю, что я не человек, имеющий супер доход. Угу. Просто заработок имею, естественно, какой-то, но прямо уж так уж, чтобы там многие тысячи зарабатывают такого нет. Сколько нужно денег для того, чтобы жить более-менее нормально для четырех человек? Зависит от того, садик муниципальный или не муниципальный, у нас не получалось муниципальный. Там года три надо ждать, как и в России. Школа сначала ходил у нас в английскую, там подороже, но ему не понравилось. В португальской сразу освоился. В, в государственную нет, да? нет, в платную сначала ходил. Ну, потому что у нас получилось так, что у старшего сына за полгода сменилась русская школа. 1 сентября он пошел. Через месяц мы уехали, он пошел в английскую школу. И через 4 месяца он пошел в португальскую школу. С него было очень сложно. Но зато он успел сразу все посмотреть и попробовать, что ему нравится, что не нравится. В общем, португальская ему очень понравилась. И мы отдали в платную, потому что там более такие комфортные, теплые отношение к ребенку что ли, то есть о нем заботятся платная португальская да, платная португальская школа тарлатиния да, здесь есть вот. сколько кстати стоит платная где-то 265-280 месяц да. ну и садик также стоит вот, потом отучился То есть и потом и двое, пришел в обычную государственную школу то есть двое детей учиться. это минимум 500 евро надо зависит от возраста если допустим в обычную школу, то, соответственно, минус 285. Если там вот у меня дочка маленькая, ей 3 годика, она в садик. Потому что, если не отдать в садик, то она полностью забирает либо маё время, либо вот, Поэтому 285. Сейчас квартиры, если ты снимаешь Лагуш, это минимум 600-700 за Т2-Т3. Если за пределами Лагуша, можно за 450 найти. Получается там 800-900 с коммуналкой. Плюс на еду нужно евро в 400 одо 1300, я ну, думаю, 1600, 1800. Ну, на 4. Если подружаться, ну, не сильно шоковать. В принципе, жить можно. Я хочу сказать, что я вот за 20 лет я не очень ощутил рост цен. Если мясо, например, ну так возьмем да. мясо, стоило э, для шашлыка стоило там до 5 евро, оно так и стоит, как стоило 20 лет ну, назад. Когда на евро купили. Ну, я и Шкоды захватил, но я имею в виду, когда перешли на евро, вот. Хлеб я не заметил. Ну, может быть, от того, Недвижимость. что... Недвижимость. Недвижимость, да. То растет, то падает, да. Недвижимость, да. Но сейчас, вот газета слово сообщила, значит, начали опускаться. Снижаться. Цены. Снижаться, да. Ну, оно же не может все время расти-расти. Был бум, потом спад, опять э, бум, маленький, спад. Если говорим о Лагуше, то здесь цена на недвижимость, э, скажем так, в пределах, может где-то нижний предел, это 800 тысяч евро за квадратный метр, и высший предел 6 6,5 тысяч за, квадрат. за квадратный метр. Это новострои, люкс, варианты квартир. А за 100 тысяч евро можно что-то купить? Лагуше. Да. Ну, это будет такое убитенькое, Убитые. очень убитенькое. А это и, может быть коммерческим и... проектом? Ну, например, есть 100 тысяч евро или есть квартира там, не знаю, в Москве, в Киеве, продать ее там, купить здесь, чтобы сдавать и зарабатывать на туристы? В Лагуши да. Можно? Сто процентов да. И эта квартира купится очень быстро. В Лагуши да. Протимау немножко другой вариант. В Лагуши совершенно уверенно могу сказать да. И даже вот эта убитенькая квартира будет сдаваться? Будет. На каждый товар свой покупатель. Я видела квартиры, которые продавались практически за, ну, по нашим местным да, ценам за бесценок. Делался ремонт, вкладывалось 20-30 тысяч. И они либо перепродавались, но уже с хорошей ценой, имея при этом э, э, какую-то выгоду да, для продавца. Либо это сдается и купается очень быстро. Но здесь все равно самая большая проблема в Лагуше ⁇ заработать деньги. Если у тебя есть семья, тебе нужно зарабатывать много. У кого нет возможности сойти и реализовать проекты, приходится так крутиться. У кого есть возможность сойти, но там проще. Ну, а многие еще в Англию потом переезжают с Лагуша через там лет 10-15. Что касается медицины, то государственная система медобслуживания сокращается в то время как частные клиники открывают новое подразделение. Связано это с тем, что многие иммигранты из развитых стран, особенно пенсионеры, переезжают жить в Алгарве и могут позволить себе медицинскую страховку и платное лечение. Местным жителям и иммигрантам с наших стран нужно это учитывать. Кстати, что тут с медициной? Я могу на себе даже сказать, что с медициной. Я приехал сюда еще, еще такая проблема у меня с сердцем была. Я занимал, играл в футбол до 45 лет. Ну, ну, так, прилично очень. И у меня случился инфаркт. Оказалось, что я не пил, не курил, такой, ну, как с детства. У меня отец тренер был, жил так, по понятиям спортивным. Вот. здесь в, смысле, там, в России нашли тромб обнаруженный. Ну, просто тромб, из-за этого случилось все. Ну, я попал там тоже. Такие врачи, скажем так, они говорят, ну, вот у вас есть там тромб, живите с ним, вот вы нормальная физическая кондиция. А что такое тромб? Извините, пукнул неудачно, он оторвался, и конец. Ну, я так как-то бился там, вот не нашел я таких специалистов там, которые там у меня были. Могли... дома, да. в Петербурге? Мы переехали сюда, у меня всего лишь э, один день была резиденция, я получил вид на жизнь. один день. И я пошел, сдался врачам, О, что с этим? Меня даже не спрашивали. И у меня отправили сначала, значит, фара сделали, стенты поставили, потом отправили меня в Лиссабон, сделали операцию шунтирования. Три шунта поставили, это много достаточно. Вот. А потом уже спросили, как и все такое, все это бесплатно. И, честно говоря, я в больнице был, я был... Отходняк после этой операции очень тяжелый, ну, вот это все, разрезают же там и болит потом. Но там такой сервис, электронные кровати, там кондиционеры, телевидение, ресторанное питание пятиразовое, блюдо заказывают. Да. А здесь в влагаши тоже неплохо. Нет, в Лагоше в госпитале местном не было. И в Портимао там тоже, в принципе... Ну, может, не так шикарно уж, как Ну, тоже питание прекрасное. Если тебе гриль приносят мясо, там ага. эти штучки стоят. И еда такая очень вкусная, здорово сделана. И так все тоже отделено. Там в палатах эти все ванны там. В общем, сервис. Главное, что это все бесплатно. После этой операции меня выписывают и везут на Мерседесе медицинском. Прямо домой, из Лиссабона, к порогу дома. И потом на консультации приезжает машина, забирает, везет Лиссабон. И все, и все это бесплатно. Здесь социализм построен давно уже в Португалии. Люди, которые жалуются на низкие зарплаты, они не понимают, что часть этого ты все получишь от э, социальных каких-то гарантий. И эта операция у меня стоила бы, я не знаю, сколько тысяч, десятков, может быть, э, евро, сколько стоит. Я не знаю, 30 тысяч там она стоит, может, сколько там. Вот. Ну, сразу взять такие деньги, я думаю, что мало кто сможет 30 Конечно. тысяч выложить. Так я их получил. Не да, в Португалии ничего вообще. Один день резиденции всего. Вот так. Я в медицине самого высокого мне здесь будут тебя спасать, если что-то случится, до последнего. Здесь есть рутина на уровне, если хочешь удалить бородавку какую-нибудь, ну что-то такое, они могут там парить мозги, но если, не дай бог, что, будут по зеленой. Со мной в реанимации, вот после операции, кладут в реанимацию как бы, лежали люди, но я был по сравнению с ними просто пионер, ребенок, там столетних делали операцию, в России просто таких говорили, неоперабельное все, забирайте. А здесь их вытаскивают, им делают операцию, они живут и продолжают жить прекрасно. Медицина, я, пусть мне говорят, что хотят, я на себе это все испытал, прекрасно вот именно работает медицина, очень хорошо. Уровень высокий, много иностранных специалистов работает. Многие вот на поликлинике могут жаловаться, но это уровень такой ниши. Здесь как бы все-таки ну, такие проблемы, ну можно подождать немножко, ну что сделаешь уже так вот, как-то так. А так вообще молодцы, конечно, португалы. Как здесь с медициной? Именно в Лагоше. Значит, если, насколько я знаю, в Украине, вот рассказывают мне, значит, что в больницу ложится со своим бельем, со своей едой и, в общем, это страшно для меня. У меня была ситуация, когда э, мне э, должны были делать операцию, но сказали, будут наблюдать. Я заплатил 16 евро. Месяц я был в больнице. 16 евро только за регистрацию. Лекарства, значит, все это, постель каждый день, э, туалетные принадлежности, все бесплатно. Питание и так далее. Ну, можно ну, сравнив... Многие наши жалуются э, на медицину здесь. Ну, Бывает, конечно, бывает, да. Ну не настолько, может быть, я вспоминаю, в Украине, когда врач может прикоснуться, послушать, здесь нет, здесь спрашивают, компьютер, и, все. и потом отправляют к узкому специалисту, там уже, конечно, более конкретно, ну, вот в аварию попал то же самое, мгновенно, через три минуты меня уже забрали, упаковали, и... Ну, все, все нормально. То есть лично у меня претензий нет. Туристам тут тоже есть что посмотреть. Городской форт, который был построен после войны за восстановление независимости от Испании, губернаторский замок, несколько старинных церквей и рынок рабов. Считается, что в Лагуше был расположен один из первых рынков рабов в Европе. Часовня святого Иоанна Крестителя – одна из самых древних церквей в Португалии. Тут же можно увидеть реплику каравеллы боя Перанса, эпохи великих географических открытий. В городе есть несколько музеев и культурных центров, по ощущениям их не меньше, чем в столице Алгарве Фару. Конечно, я не мог показать вам Лагош и не показать его знаменитые пляжи. Как по мне, тут самое роскошное побережье в Португалии. Тут именно возле Лагуш. Прожив здесь пять лет, первые впечатления о Лагуше подтвердились или э, что-то оказалось вот э, не так. Ну, может быть не до конца осознавал всю бюрократию, но ну, сейчас как бы прожив здесь уже... Знаешь... Ну, это касается всей Португалии, да, это а это не это только Лагуша. В да. целом, вот Лагуш, были какие-то моменты разочарований или наоборот, что-то не и... заметил и вау? Нет, я сразу влюбился в Лагуш, я сразу все понял, потому что я много всего повидал, ну, как бы легко было понять. Вот. Единственный вопрос, который меня интересовал и до, и после, который проблемным является, это как раз зарабатывание денег. Потому что людей здесь не так много. Но ты айтишник, ты можешь онлайн срабатывать. Да. Поэтому, живя здесь, очень выгодно делать проекты, которые ориентированы на весь мир. Да. Вот, то есть что-то глобальное для всех. Локальное, ну да, можно, но это требует времени, как автосервис или дайв-центр. Ну дайв-центр вообще он сезонный, автосервис проще. Вот, Ресторан тоже сезонный, вот сейчас мы сидим почти на головне. А есть смысл в Лагуш переезжать сейчас, например, в 2019 году? Не знаю. Пока что не могу сказать. Ну, то есть, вопрос, если бы откатать время назад, представляете, что тогда был не 2007, а 2019, и вы бы поехали? Э -э -э, я думаю, да. Мне тяжело сказать, когда уже здесь корни, уже немножко взгляд другой. Но ну, вот сын, я ему помогаю немножко. То есть, сделали резиденцию уже, должен со дня на день получить карточку резидента, потом он будет... Э -э Собирается, не знаю, водителем работать, будем менять им удостоверение и так далее. Вот. ну, сейчас без зацепки не получится. Я ехал сюда в никуда, да. билет в одну сторону. Сейчас так нет смысла Сейчас нет. нет. А если нет. нет удаленной работы и удаленных доходов, ну, есть это... смысл ехать в Лагуш? В Лагуш нет. Сейчас. Нет смысла? Ну как, ну на стройке вот работать, убирать там где-то. Ну, сфера обслуживания, туризм, да, стройка. Да. Вот только это. Ну, как на любом курорте. Собственно, э, я думаю, что и в Майами, там, предположим, такая же тема, да, вот, ну, туристы, вот, они занимаются ага. туристами. Но это не так просто. Смотря откуда. С Брайден бич откуда-нибудь, или там, я не знаю. Ну, из, из Москвы. Не, не стоит. Окей, из Москвы, наверное, не стоит. А может, и стоит. Там пробки тоже. Гангстеры. А тут гангстеров нет. Спокойно, да, вообще. нет криминала. Есть, в основном это сходит от цыган, Ну их не видно. Вам нравится здесь? Да, я себя чувствую как на родине, потому что, наверное, родился в море, запах моря, я живу этим, дышу этим. Это моя родина вторая. Так, За 20 лет уже, да. Здесь э, европейский такой Азис, скажем так. Нет политики, нет криминала практически у нас. тут, э, Нет каких-то террористов, там, каких-то таких вещей. Живешь в таком вакууме, здоровом, хорошем вакууме, вне всяких проблем. Если переезжать, то за этим. За спокойствием, за климатом, за океаном, за будущим детей. Да. Я, кстати, все это, скорее всего, делал ради будущего детей. За расширение их возможностей. Потому что в России возможности вот такие, а здесь маятник возможностей просто обширный. Он может куда угодно повернуть. Сейчас школу закончит. Можно своих денег каких-то ему подкинуть на учебу. может взять кредит, может уехать хоть в Штаты, в Бостонский университет, может в Англию, может в Германию, может здесь остаться, может свое что-то сделать, может дистанционно там. У него уже русский, английский, португальский, сейчас учит французский. О чем еще говорить? У него все двери будут открыты по сравнению с тем, что у меня. Учил немецкий, потому что а вдруг немцы нападут, надо воевать, там в разведку поехать.